Доброго времени, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами Екатерина Клопенко. Итак, мы продолжаем сегодня серию видео, которые будут развеивать мифы о сетевом маркетинге, о том, как его выбирать, почему именно этот или по-другому. да. И сегодня я хочу остановиться на таком законе, как 1.9.90. Наверное, он стал за последний год прям очень-очень-очень сильно популярен. Скажу честно, абсолютно честно, что э, в открытую я никогда не пользовалась данным законом, то есть я никогда не говорила, что существует такой-то закон 1.9.90 э, в таком-то формате, да, и вот поэтому вы должны быть у меня. Но, конечно же, я всегда говорила, то есть я сама попалась на такую удочку, да, э, что говорила... Э, когда общалась со своими потенциальными партнерами, да, одно из преимуществ да, компании, да, я пользовалась, скажем так, законом 1.9.90. Приходите, компания молодая, вы будете среди первых, у вас будет быстрый рост и так далее. То есть в чем смысл закона 1.9.90? Да? Давайте посмотрим. То есть на старте, когда компания сама на старте, и вы пришли в первый год в эту компанию, то есть вы вошли в 1% партнеров этой компании, то практически там с вероятностью чуть ли не сто процентов, вы станете суперлидером, топ лидером, миллиардером, обеспечите себя на всю оставшуюся жизнь. Дальше, если вы пришли в компанию уже чуть позже, да, от года до трех лет, когда компании, да, то вы входите в 9%, то есть, но это, опять же, совсем небольшой кусочек, да, людей, которые приходят и попадают в эти 9% и в результате тоже имеют колоссальный доход, очень быстро растут, развиваются стремительно, быстро, и, конечно же, становятся, опять же, уже может быть не супермиллиардерами, но миллионерами это точно, да. Ну и все остальные, которые пришли после трех лет существования компании, они попадают в 90% насыщенности рынка вот именно этой компанией, да. И, ну, тут уже как кому повезет, но стать известным, стать богатым, стать успешным в данной компании, когда ей уже более чем трех лет становится с каждым годом все сложнее, сложнее и сложнее. Вот это вот закон 1.90. Вот вроде все классно, все замечательно, прямо нарисовано, все здорово. И я тоже в какой-то мере так думала, но не то, что прям так. Но были у меня такие мысли, что все-таки, да, возможно, в новой компании есть возможность стартануть ох, как, да, сильно. Но при этом э, я была до многих компаний, да, в, в очень известной и старой компании. И э, вспоминаю, конечно же, у меня там вспоминалось э, то, что э, там постоянно-постоянно растут какие-то лидеры. И уже компании уже, извините меня, больше 20 лет, а лидеры все растут. И поэтому вот таким вот этим законом я ярко, естественно, не пользовалась и ярко я его не рекламировала. Вот. И на сегодняшний день я прочитала множество статей, проанализировала различные организации, то есть различные компании и пришла уже, наверное, к своему выводу. И на сегодня вот я считаю, что это действительно так. Итак, что закон 1.9.90 не работает для сетевого маркетинга, не работает для MLM-компаний. Почему? Давайте разбираться. Итак, если вы возьмете топов, топов ведущих компаний, да, которым уже на рынке более 20 лет, а их не так уж и много, или, скажем, не так уж и мало, да, и посмотрите, кто же топы на сегодня, да, в этих компаниях, то вы увидите, что топ-лидерами этих компаний на сегодняшний момент являются не те люди, которые пришли изначально, которые пришли в первый год компании. И даже я вам скажу больше, те люди, которые пришли в первый год компании, они, в общем-то, и не стали топами. Да, которые пришли в... В самом начале люди, они, конечно же, при определенных условиях стали миллиардерами, в общем-то, живут неплохо, но сейчас, на сегодняшний момент, тон движения компании задают люди, которые пришли, ну, примерно последние пять лет в компанию, которые выросли прям молниеносно, понимаете? Понимаете? За последние пять лет, то есть компании 20 лет, а они пришли в последние 5 лет и выросли просто, ну, скажем так, сногсшибательно, очень быстро и э, заработали свои буквально там, я не знаю, миллионы, да, уже в первый год, когда они пришли в компанию. В отличие от тех людей, которые пришли вот именно сюда. Почему так происходит? Почему вообще так произошло? Закон эволюции. Здесь никуда не денешься, потому что те люди, которые были изначально пришли в 20 лет назад в сетевой, да, вспомните. Вот я думаю, что молодые сейчас, конечно же, не вспомнят, да, но в среднем возрасте, кто людям, пожалуйста, вспомните, как строился сетевой маркетинг, да, как строился бизнес. Я вам скажу даже больше, что до сих пор еще отголоски того построения да, бизнеса, они вот нас преследуют. Почему маркетинг сетевой так долго не принимался людьми? Почему? Потому что это были продажи по каталогам, это нужно было обойти всех своих знакомых людей, да, это нужно было приставать на улице с этими каталогами, да, собирать заказы, продажи и так далее. Что происходит сегодня? Эволюция, да, у нас появился интернет, у нас появились смартфоны, у нас появилось, я не знаю, там, множество интересных систем, да, по которым, с помощью которых можно работать прямо в самом сети, самой сети интернет, да, и при этом привлекать огромное количество народа и в результате те люди, которые были в прошлом, да, и росли, они, бывали, росли к своему миллиону, там, по 10 лет люди, то сейчас люди в этой же компании достигают своего уровня, да, этого миллиона буквально за год. Так где же проще расти? Вот, вот, вот этот вопрос, конечно, такой риторический. Скажу одно. Расти везде, по сути, сложно. Если вы ничего не делаете, если вы сидите в уголочке и жметесь, понимаете? А вот те люди, которые пришли сегодня, да, у которых горят глаза, у которых огромные амбиции, которые готовы делать, как говорится, все, что угодно, ли, либо, ну, лишь бы выйти, да, из этой нищеты или из этого замкнутого круга, как-то, скажем, да, у которых есть какие-то мечты эти люди и растут понимаете растут стремительно быстро которые стараются ухватить сегодняшний день которые уже заглядывают в завтра и смотрят что же там будет новенькое для того чтобы я сегодня вот это вот э, умел применить и уже стартанул ухуху ух, как понимаете поэтому те люди которые придут завтра они еще быстрее будут расти. Потому что эволюция наша не стоит на месте. И если у вас огромная компания, огромная компания, уже которая насчитывает много-много лет на рынке, да, то есть это дает просто уверенность человеку в том, что вы пришли в какую-то, я не знаю, стойкую, да, уверенную компанию, которая вас не кинет и не обманет, у которая все уже давно-давно отлажена. Это, я думаю, даже плюс. Вот на сегодня я реально считаю это большим плюсом. Итак. Прошлое, сегодня, будущее. Да. Думаю, что э, наши дети и будущие э, партнеры любых компаний э, будут э, уже э, совершенно пользоваться другими технологиями и расти совершенно, совершенно по-другому. Неважно, в какой вы находитесь сейчас в компании. Главное. Это ваши амбиции, это ваше стремление работать. И еще я хотела сказать, что ни один из лидеров, ни один не сидит в, угол, в уголке и не говорит, я работаю в MLM-компании, не буду говорить какой, не надо пользоваться продукцией. А как? Все топ-лидеры, придите к ним домой, откройте их шкафы, я не знаю, там ванны, туалетные столики, да, они пользуются компанией своей продукции, они гордятся этой компанией, понимаете? Не надо ее любить и молиться на нее. Но если вы пришли и разобрались в этой компании, и она вас устроила, да, по всем показателям, но ну, будьте добры, пользуйтесь продукцией этой компании, гордитесь этим и говорите об этом всем. Только если вы будете рассказывать об этом людям, смысл самого сетевого, вы должны рассказать об этом людям, то люди обязательно к вам придут, и это вы должны рассказать честно, понимаете, честно и открыто. Так, это понятно, да, закон эволюции, чем ты позже пришел, тем больше возможностей, по сути, у тебя будет, потому что наша, э, наш мир не стоит на месте, да. Дальше, э, говорят, насыщение рынка, все уже в этой компании, все давным-давно, да как, я тоже, понимаете, вот об этом думал что все давным-давно находятся в данной компании, что куда ни плюнь, везде вот эти вот люди, которые уже в моей компании. Да что же это такое? Надо срочно идти в другую компанию. И там этих людей нет. И я быстренько всех сюда. Но э, не учла одну очень важную вещь. Опять же, что у нас идет эволюция, что нужно расширять свой кругозор пользованием, э, привлечением да, людей и э, расширять свою систему работы. Да? И второе, я не учла то, что... Каждую секунду, ну, как бы, возраст людей на планете омолаживается. Ну, и стареет в том числе, да? но и омолаживается. И те люди, которые, допустим, 20 лет назад было по 10 лет, то им сегодня уже 30. Понимаете? И не факт, что они в этой компании. А тем людям, которые только родились 20 лет назад, им сейчас 20 Понимаете? А у них совершенно другое мышление. И они не ходят по улице, не заглядывают в офисы. да? Они сидят в интернете, и в интернете они идут э, туда, где им нравится, где их зацепило, где э, классно, кому они поверили. И не важно абсолютно, какая компания. Я больше даже скажу, если человек никогда в жизни не сталкивался с сетевым маркетингом да, и не знает, Ничего про компанию, если вы классно это преподнесете, если вы э, расскажете человеку все плюсы, все минусы, в совокупности, как это действует, и э, дадите это, скажем так, эмоционально по-честному, по-доброму, да, без всяких оскорблений, то человек придет к вам, понимаете? Он в любом случае придет к вам. А те люди, которые знают уже, что такое сетевой маркетинг, они в любом случае будут сравнивать. Куда бы они ни попали, в молодую, в старую, там в самую молодую компанию они всегда будут сравнивать. И, не, ну скажем так, не всегда сравнение молодой и старой компании будет в пользу молодой. Понимаете? То есть люди приходят, люди ищут свое, они пытаются найти. Да? Я точно так же пыталась найти ну где же лучше, ну почему так, а, а как вот так вот вообще все происходит, почему я не, не сейчас не в топе, да, вот скажем так. Но вот нужно просто найти, сравнить, понять и, э, как я опять же сказала, э, начать делать то, что э, дает старты сегодня. Дальше. Если мы зацикливаемся на этом законе, да, если мы его берем в, как основу нашего рекрутинга, это огромная опасность для вас, для вашей команды. И, в общем-то, для самой компании, если компания начинает придерживаться от этого же направления. Почему? Потому что с каждым моментом времени срок компании начинает расти. Да? А значит, вы уже не можете завтра сказать, что эта компания совершенно молодая, что эта компания первых, да, то есть вы заранее обрекаете тех людей, которые придут к вам в глубину, на то, что они уже практически не будут успешными. Понимаете? И это вы прямо закладываете, когда вы об этом говорите. Дальше. Если вы сами так считаете, да, то вы сами же себя, э, как, скажем так, э, за свою неудачу, вы ответственность перекладываете на кого-то другого, на закон 1.9.90. Не получилось? Да почему у меня не получилось? Потому что вот я пришел поздно в эту компанию. Вот понимаете, вот поздно. Вот я пришел не в один процент, а в девять процентов. Вот поэтому у меня не получилось. Понимаете? Не на себя. То есть не вы что-то там не доделали или неправильно вы сделали. Вы перекладываете ответственность на закон, на компанию, на кого-то там еще, но только не вы в этом виноваты. Да? Ну и, конечно же... Сегодня вы пользуетесь этим законом, да, как я сказала, а завтра вы э, сами себя ставите в неудобное положение, потому что срок э, жизни компании растет, а вы все еще верите в закон 1990 И в результате э, вы начинаете в него так свято верить, что понимаете, что компания уже старая, да, ей уже больше пяти лет. Мне надо перебраться в другую компанию, которая еще помоложе. И вот в результате этого вы становитесь заложниками да, вот своей веры в данный закон. Поэтому, ребят, будьте добры, вот прям разберите вот по частям, и реально встанет все на свои места. И последнее. Для кого актуален этот закон? Для пирамид. А сетевой маркетинг это не пирамиды. Для пирамид. То есть, если кто вообще с этим сталкивался, вы знаете, что пирамиды, в общем-то, живут от одного до трех лет. То есть, ты пришел первый. Да, ты соберешь все, что можно. Но если ты пришел в глубину, то, скорее всего, ты вообще не получишь ничего, ты просто вложишь деньги в никуда. Да? Соберут верхушка и закроется вся пирамидка. Потом открывается следующая пирамидка, и опять все это растет. Вот для пирамид это да, это вот стопроцентный закон 1.990. Но ни в коем случае для сетевого маркетинга. Э -э -э -э -э -э -э -э. Думаю, что, наверное, понятно, да, я думаю, что многие сейчас э полистают истории э крупных компаний и посмотрят, что на самом-то деле, что в молодой, что в крупной компании, люди будут расти быстро и стремительно, если у них есть цели, если у них есть амбиции, если они не стесняются того, чем они занимаются, да, э -э -э вот в этом случае, да, и пользуются законом эволюции, да, новыми различными методами, не стесняясь, да, и, конечно же, обязательно оглядываются на опыт наших предшественников. Вот в этом случае вы реально будете расти. Что ж, дорогие друзья, если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, нажимайте на звоночек. И с вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч!